крутейший апарт-отель в сердце Красной Поляны. Сауна, прокат лыж, банный комплекс, ресторан. Застройщик надежный, с большой строительной историей. Знает, что он делает. Какие виды у нас сумасшедшие. Это Черная пирамида гора называется. Мы на Красной Поляне, милые мои. Это вот, знаете, ах, это вот страх реально первобытный. Это вот такой вот номер 65 квадратных метров. И он идет с ремонтом полностью Привет, уважаемые телезрители Всем огромный солнечный, сочинский, сочный привет В общем, друзья, мы находимся на Красной Поляне И сейчас, к вашему вниманию, будет крутейший апарт-отель в сердце Красной Поляны Вот, дорогие друзья, начинаем Через дорогу у нас находится суперпроект под названием Поляна пик. А мы с вами, милые мои, будем смотреть и ознакомливаться с вот этой красотой. И эта -э -э красота называется высота 511. Опа! Дорогие мои, начнем с того, что это Поляна пик, указатель видали, пикатель. Вот он, пикатель. Там вход от 42 миллионов рублей. Мы сейчас с вами находимся напротив. Через дорогу и, к вашему вниманию, бывший Бридж Маунтайн Красная Поляна. Красивейшее пятиэтажное здание. Это прям апарт-отель, как есть на самом деле. Выглядит он, смотрите как. Но его забрали под капитальный ремонт. И на данный момент здесь сейчас ободрали практически все внутри и приступают. Приступают к тому, чтобы сделать его снаружи и изнутри. И что, дорогие друзья, посмотрели внешне, как это удовольствие на данный момент у нас выглядит. И представили, как это удовольствие будет у нас выглядеть. Кому интересно, просто напишите мне на номер 8-918-880-07-47. И получите супер жирное, классное предложение. Еще раз. Поляна Пик. Цены от 42-45 миллионов рублей. Здесь у нас ценник доступный. И реально, на самом деле... Дешевле в разы Насколько? Намного Номера продаются с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ Смотрим его со всех сторон, ознакомливаемся Вот так это вот выглядит наше здание Там у нас снизу есть подземный паркинг, сауна, прокат лыж, банный комплекс, ресторан В общем, это апарт-отель со шведской линией Который ушел на капитальный, друзья мои, ремонт Поехали! Давайте начинать, давайте заходить вовнутрь и смотреть мы на улицы защитников Кавказа. Что здесь у нас раньше было? Раньше здесь у нас был Bridge Mountain, Красная Поляна, ну вы уже поняли, а, так далее. Тут, естественно, это же был современный отель, да, тут был прокат, бар Лиловый Лось, в общем, все это сохраняется. Как вы поняли, отель временно не работает, но здесь ведутся продажи. На данный момент здесь будет ресепшн, все будет обновляться, все будет как в современном апарт -отеле. То есть, вот то, что вы видите, да, вот это вот то, что было, оно старое, ну, скажем так, ну, не первой свежести. Это все будет меняться. Вот даже вот эти надписи на стенах, фасады, вообще все-все-все, полностью все это у нас демонтируется. И по новой у нас это в новом э, виде, в современном, будет осуществляться. В общем, здесь у нас, дорогие друзья, продаются номера. Номера по договору купли-продажи. И у нас здесь полностью инфраструктура современного, подчеркиваю, отеля. Спа, баня, сауна, массаж, ресторан, прокат лыж. Все это у нас будет здесь, прям когда все у нас здесь произведется под названием «Капитальный ремонт». В общем, в самом разгаре, самое начало, самый выгодный момент что-то сейчас здесь приобретать, потому что это начальная цена. В этом апарт у нас два лифта. В этом крыле и в том крыле. На этом лифте я еще не, не покатаюсь. Сегодня у меня это не получится, потому что он выключен, а тот работает. Сейчас я поднимусь и покажу вам все, что здесь самое интересное. Ларушь шведский стол, здесь у нас это все было и это будет делать точно так же, как это было и раньше. А, помимо того, что у нас здесь 5 этажей непосредственно номерного фонда, у нас здесь есть еще минус 2 этажа. Сейчас я нахожусь в ресторане, в лаунж баре в лиловом лосе, в общем, что хотите, как хотите называйте. И также хочу сказать, то, что здесь продается коммерция. От 500 тысяч рублей за квадратный метр здесь можно приобрести коммерцию. Посмотрите, высота потолков. 4 метра. Нереально. Реально-нереально. Здесь у нас высоченные потолки. Я хожу, можно, конечно, туда еще в паркинг спуститься, но я не пойду. Не надо мне это, дорогие друзья. Я вам покажу место, где у нас бассейн. Видали? Мы открываем бассейн. Бассейн у нас небольшой, это тоже наша территория. На данный момент, конечно же, это все немножечко в упадке. Может быть, вам это не совсем все нравится. Но, дорогие друзья, не за горами завершение, окончание проведения строительных работ всего проекта. За какой период все это у нас сделают? Застройщик берет на капитальный ремонт год. Застройщик надежный, с большой строительной историей Знает, что он делает И, исходя из этого, здесь все будет сделано за год Я, в принципе, нисколько не сомневаюсь Смотрим вот так вот выглядит здание наше сбоку. Здесь у нас банька, там у нас бассейн. Это наши непосредственно тоже территория, наша трансформаторная подстанция. И с той стороны заезд в подземный паркинг непосредственно самого апарт -отеля. Идемте. Басик, конечно же, останется он в таком виде или нет, это надо уточнять. Но, насколько я знаю, что его будут немножечко увеличивать. Предварительно информация такая. Далее. Вот все, что вы видите... Так это не останется, понимаете? То есть, это все старое. Я просто сейчас пытаюсь до вас донести и показать, как оно было. Как оно будет, это уже совсем другая история. Но было она, вот это все дело вот так. Посмотрите, какой вид, какие горы. А посмотрите, какой вид будет там, когда я зайду вовнутрь. Приготовились? Ну, вначале давайте зайду сюда, как оно было. Вот. И то же самое здесь. Это будет воспроизводиться только по новой. Банный комплекс есть. Ба -ба -ба Бассейн есть. Ну вот, это вся петрушка. Вот так было, будет по новой. у Усовершенствовываться. Потому что это все прошлое. Так, вода здесь есть? Обалдеть. Тут даже вода есть. тут По-моему, кто-то живет. Я не удивлюсь вообще совершенно. Так, ну и что я предлагаю, дорогие друзья? Здесь все посмотрели. По банному комплексу все понятно. Пора, наверное, переходить к номерному фонду. Потому что все-таки в продаже-то у нас номерной фонд. И коммерция, еще раз говорю, сауна продается, прокат-лыж продается, ресторанная зона продается, еще несколько параметров, то есть вы можете купить в данном апарт коммерческие площади и управлять ими, то есть если ваш астезиат, там, грубо говоря, что? вот, Какой бизнес, да, чем вы лучше всего любите и можете, умеете заниматься? Вот это удовольствие покупайте и занимайтесь в апарт -отеле. Дорогие мои, еще раз говорю, продается здесь коммерция. Прямо в апарт-отеле вы можете купить как номер для того, чтобы жить здесь или сдавать с пассивного дохода на Красной Поляне. Так и можете купить коммерцию. К примеру, комната сушки оборудования вместе с непосредственно да, предоставлением всего необходимо. Здесь у нас э, туризм на электробайках, пожалуйста, вон они электробайки. Там у нас лыжи, там все необходимо, и само собой разумеется, естественно, сушилка. Администрация не несет ответственности за утраченные ценные вещи. Так, сушилка. Только что, все, прошу прощения, короче, и не попасть. В общем, что вы заметили, и как вы заметили, мы в подземном паркинге. Зашел, хотел вам сушилку показать, не получилось. Смотрим, давайте на выход далее, дорогие друзья. Мы здесь видим множество парковочных мест, потому что мы в подземном паркинге. Естественно, здесь все коммуникации центральные, своя собственная котельная, да, непосредственно своя собственная котельная. Все коммуникации центральные по тепловым счетчикам. Все коммуникации у нас полностью трассы новые прокладываются. И все делается по современным канонам и требованиям 4-звездочного апарт-отеля. Вот мы вышли, и сейчас мы с вами поднимемся вот туда, на эксплуатируемую кровлю, на эксплуатируемую... Не, это не кровля, на эксплуатируемую террасу. Пойдемте. Поехали, как говорится. Раньше было следующим образом. Приехали, приложили карту, ворота открылись. Заехали. Если, конечно, у вас это получилось, вы попали на территорию, вызываете тут же лифт, а он как раз на пятом этаже, и поехали. Конечно, сейчас все в упадническом страшном состоянии, но я вам хочу сказать то, что это все в ваших руках. И отель приходит в новое надлежащее состояние, видите. Здесь у нас сушка, лыжи, сноуборды, шлемы, палки. В общем, дорогие друзья, это реально современный отель, который все меняется вообще от начала и до конца. И здесь можно купить номера. Дорогие друзья... Цель моего сегодняшнего видео в первую очередь донести до вас то, что это современный апарт -отель. Видите, у нас здесь и спа-салон, и крытая парковка, и ресторан. Просто на всю эту реконструкцию... На всю эту реконструкцию. Мы в ресторане, если что, дорогие друзья. Это все ресторан. На всю эту реконструкцию у нас кидается один год времени. Для того, чтобы все это привести в должное, надлежащее состояние. Это у нас ресторан. Моя цель – показать объем, показать масштаб. И просто призвать вас купить номер в апарт-отеле нуляче сделанном. Дешевле, чем Поляна Пик. Грубо говоря, образно говоря, примерно как-то так. Идем смотреть сами номера. Продолжаем обследовать отель Высота. Дорогие друзья, читайте. Бридж Маунт, Красная Поляна. Терраса работала раньше с 8, грубо говоря, до 11. Выходим. Это у нас было здесь летнее кафе. Мы на террасе. Сумасшедшей террасе. Она сохранится. Просто она облагородится, усовершенствуется. И приобретет более современный и иной вид. Но, во-первых, смотрим вокруг. Какой прекрасный вид. Какие виды у нас сумасшедшие. Это Черная пирамида, гора называется. Мы на Красной Поляне, милые мои. Вот то напротив Поляна Пик. Здесь у нас курорт Красная Поляна. Но мы непосредственно в самом поселке. И... Обратили внимание, вот это вот сохраняется. Вы поняли, нет? Это стекло прозрачное. Я, если честно, очкую. Я хожу по этому стеклу толстенному. Это вот, знаете, а, это вот страх реально. Первобытный, понимаете, тут стояли столики. Вот. Это прям стекло, смотрите, видно пол. И здесь это сделано. Прозрачный пол просто, видите? Это вот стекло, Интересная его толщина. Оно каленое. Тут триплексы, не знаю, толстенный, прозрачный, с сумасшедшими видами. Вот так вот идти, честно вам признаюсь, я первый раз хожу по подобному стеклу, и у меня у самого немножечко жим-жим. Вот как-то так. Что жим-жим, догадайтесь сами. Вот они, виды с нашей террасы. В общем, здесь также сохранится кафе-ресторан. Напротив поляна Пигга, еще раз повторюсь, и вот на этих прозрачных стеклах будут сидеть отдыхающие. Отдыхающие, которые будут любоваться этим видом. Здесь будут столики, прохладительные напитки и все это с сумасшедшим видом на горы. Дорогие мои, а давайте теперь примерно посмотрим, какие площади здесь имеются. И какие виды в разные стороны. С нашего отеля высота 511. Таким образом сейчас выглядит коридор, но будет все выглядеть совсем по-другому. Видите, да? Здесь непосредственно у нас будет перегородка. То есть это, грубо говоря, один, это второй. Вообще здесь минимальные площади это 27 квадратных метров, а максимальные 60. 5. И у нас здесь, еще раз говорю, договор купли-продажи. И есть беспроцентная рассрочка. Конечно, видите, да, сейчас мы видим большие номера, но я думаю, вас, наверное, большинство интересует по... О, по меньшей площади. Ну, люди разные. Это вот такой вот номер 65 квадратных метров. И он идет с ремонтом полностью, дорогие друзья. Где-то у нас полностью полноценные балконы, а где-то у нас вот такие вот, видите, французские балкончики. Но вы даже с них можете вот так вот выйти и полюбоваться на горы, на зелень. Ну, здесь прикол не в море. Море здесь рядом, все в пешей, ну, в... не в пешей, там, да, а в 30-минутной готовности доехать непосредственно до моря. Здесь прикол именно в горах, потому что это, еще раз повторюсь, красная поляна. Итак, пополам будет разделен номер, можно купить как полностью, сделать однокомнатный номер, можно... У нас сделать, что там она не закрывается, ничего не пойму, ладно, отрепетируется. Либо сделать однокомнатный номер, либо сделать это в виде студии. Номера у нас здесь есть как большие, так и маленькие. В разные стороны, видите, да? Большие панорамные стеклопакеты. Пройдем еще немножечко вперед, потому что здесь есть большущие балконы. Так, вот как раз-таки видим большущие балконы. Где у нас большие балконы, там у нас стекление не в пол. Давайте выйдем. Вот мы попали на балкончик, видите, да, здесь он э, перегородочкой будет разделяться, ну и вот примерно большие балкончики. В общем, вы можете купить либо с французским балкончиком, либо с полноценным вот таким вот балконом, видите. Еще раз говорю, фасад меняется, ограждение меняется, плитка меняется, все меняется. Демонтаж частично уже произвели, сейчас начинают с новой силы демонтировать старые коммуникации и проводить новые. Выйдем в обратную сторону виды, посмотрим и, и, не зам... Дорогие мои Вы обязательно еще отметьте То, что я-то всего-то показываю Виды с третьего этажа Можете себе представить, какие здесь будут виды Ну, допустим, с пятого, да? Обратите внимание, зелень, природа Внизу наша банька, сауна, басик накрытый Ну и, конечно же, мы на улице Защитников Кавказа Классное название Улица, мне она очень нравится И я симпатизирую, как говорится, да? И горжусь, что у нас есть такие улицы Давайте пройдем дальше. Есть еще номера интересные. Интересные прям такие. Интересные номера. Вот, смотрите. Пример. Вот тут будет у нас перегородка. Это один большущий номер. Там, там, сям и, конечно, вот, вот такой вот эркер. Это огромнейший один большущий номер. Видите, как он закругляется, как он разделяется с вот таким вот большущим эркером, эркером и классным видом на поляна пик. В общем, я предлагаю, что если вас заинтересовал данный апарт-отель, вы мне напишите, скажете, Дима, меня заинтересовало, отправь все, что тут есть, потому что я уверен, из моего видео сейчас, ну, не все что-то поняли, потому что, ну, сложно сейчас что-то понять, когда, о, какое эхо, хорошее, сложно сейчас что-то понять, я предлагаю вам отправить все презентационные материалы, отправить вам, Планировки, описания, цены, шахматки, вообще все подробно Пожалуйста, напишите мне на номер 8-918-880-0747 Или позвоните и скажите, Дима, жду информацию Так, давайте-ка спускаемся Выхожу на улицу, дорогие друзья Еще раз посмотрим на наше здание Вид сбоку, как говорится и если кого заинтересовало данное предложение, набирайте меня. Еще раз я говорю, номера сдаются с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ. Никаких доплат. Цены от 700 тысяч рублей за квадратный метр. Если что, вот здесь с ремонтом, с мебелью, техникой под ключ от 700 и минимальный вход и максимальная рассрочка, то вот там напротив через дорогу миллион сто. Есть разница? 700 под ключ, максимальная готовность год. Поляна Пик, срок сдачи через три года и цены от миллиона ста. Так что, дорогие друзья, я думаю, разница объективно очевидная. Мой номер 8-918-880-07-47. Кому нужна э, информация по этому новому крутейшему апарт Красной Поляне, звоните, пишите, дорогие мои, обращайтесь. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Вам всего хорошего. Увидимся. Пока-пока.